Пожалуй, это самый больной вопрос для царской власти. Александр I, который в первые годы делал осторожные шаги для отмены крепостного права, к концу правления так и не решился на это. Теперь эта ответственность лежала на Николае I. Как вы помните, у Николая было противоречивое и бессистемное образование. Но, несмотря на это, он прекрасно понимал, что крепостное право тормозит Россию. И нужно с этим что-то делать. В феодально-крепостнической системе происходил кризис. Одним из его признаков, например, являлась Месячина, когда помещик отбирал у крепостных надел и переводил их в батраков. За свою работу батарки получали от помещика месячину в виде продовольственных товаров. Такое явление было распространено преимущественно в южных плодородных губерниях Российской империи. В нечерноземных губерниях помещики заставляли крепостных платить оброк деньгами. Вообще, в этот период многие крестьяне уезжали в города на заработки и через посылку платили денежный оброк помещику. Все это было связано с развитием в стране товарно-денежных отношений. Теперь помещик и крестьянин становились участниками рынка. В общем, происходило развитие капиталистических отношений, что, безусловно, положительно влияло на экономику страны. Однако, темпы этого роста могли бы быть выше, если бы не крепостное право. С 1828 года было создано 9 секретных комитетов по крестьянскому вопросу, ими было принято около 100 актов, направленных на ограничение контроля помещиков над крепостными. Так, например, помещикам было запрещено ссылать своих крестьян в Сибирь или расплачиваться ими за долги. Однако все эти акты никак не повлияли на общее положение дел, потому что помещики просто игнорировали эти требования. Тогда в 1836 году, в собственной его императорского величества канцелярии, был создан пятый отдел. Его возглавил Павел Киселев. Его целью было улучшить уровень жизни государственных крестьян и показать другим помещикам пример, как надо обращаться с крестьянами. В ходе этой реформы в селах и властях были созданы органы местного и государственного управления, которые помогали крестьянам решать некоторые вопросы. Теперь, например, крестьяне освобождались от повинностей, больше не платили барщину, а оброк определялся исходя из экономического положения крестьянина. Малоземельные крестьяне наделялись землей. Также в селах за счет государства строились школы, где крестьянам рассказывали о новых способах ведения хозяйства. Строились ветеринарные больницы. Какой можно сделать вывод? Реформа Киселева смогла улучшить условия жизни крестьян. Состояние инфраструктуры в селах и деревнях стало лучше. Также достойно упоминания указ об обязанных крестьянах 1842 года. Еще во времена Александра I был издан указ о вольных хлебопажцах. Согласно ему, у помещиков теперь было право отпускать крестьян, отдавая им землю за выкуп. Проблема в том, что этим правом не особо пользовались и менее 1% крестьян были освобождены. Указ об обязанных крестьянах должен был сделать указ о вольных хлебопашцев более привлекательным для помещиков, ведь теперь Помещик имел право освобождать крестьян взамен на выполнение повинностей. При этом бывший крепостной не обладал землей, а значит он вынужден был ее арендовать у помещика. По мнению некоторых историков, указ об обязанных крестьянах только ухудшил положение и является шагом назад в деле отмены крепостного права. К сожалению, Николай I на этом прекратил ликвидацию крепостного права, и в будущем эта проблема будет лежать на плечах его сына, Александра II. Поэтому, когда Николай умирал, он сказал своему сыну: Я не доживу до осуществления своей мечты. Твоим делом будет ее закончить. Теперь вернемся назад и вспомним про собственную Его Императорского Величества Канцелярию. Другой проблемой для Российской Империи была неразбериха с законами. Последний единый свод законов был принят аж в 1649 году, за 176 лет. Было принято огромное количество законодательных актов, причем они могли противоречить друг другу. Такое положение дел способствовало росту коррупции, поэтому Николай I серьезно занялся этим вопросом. Благодаря трудолюбию Михаила Спиранского уже в 1830 году вышло полное собрание законов Российской империи, а в 1832 был составлен свод законов Российской империи. За это Спиранский был награжден Высшим Орденом Андрея Первозванного, причем орден вручил сам Николай I. Чуть позже мы поговорим о внешней политике Николая, ведь она была очень активной, и, кстати, поэтому у государства были огромные затраты на армию. Также существенная часть денег тратилась на поддержку огромного бюрократического государственного аппарата. Все это стало причиной финансового кризиса. В стране выпускались обесцененные ассигнации. Дабы спасти экономику, власти решили провести экономическую реформу под руководством Конкрина. В 1839 году были выпущены кредитные билеты. Они приравнивались к серебряному рублю. И их можно было спокойно обменивать. Когда серебро накопилось, то в 1843 начался обмен ассигнаций на кредитные билеты. Благодаря таким действиям серебряный рубль в России укрепился. В общем, реформа Конкрина помогла... Частично преодолеть экономический кризис. Перейдем к другим процессам. Во времена правления Николая I в России происходил промышленный переворот. И одним из его символов является железная дорога. В 1837 году была открыта самая первая дорога в России между Царским Селом и Петербургом. А, кстати, в 1851 году была открыта уже дорога Петербург-Москва. На тот момент одна из самых длинных дорог в мире.